А если кто, вы или кто-то из ваших близких пострадал на таком листе? Все равно бы было мало-мало малозначительно. Молчание честный ответ. Восемь лет ездили на опасных лектах для деловисусным предупреждением. Это что за суд такой? Вот так у нас жил надзор, инспекция заботится о здоровье и жизни наших жителей. В вас, не меня, а моя это, а, а персоны да, Булгаков да, Антон Николаевич. Да, Я-то живой не человек. Да. Не эти, пожалуйста. Совершенно верно. Что-то у вас голос дрожал, нет? Нет, просто в маске тяжело дышать. Маски да. Нет, нет. Вы что, это только Давайте. начало. Нет. Помните дело про про, это, про лифты. Лифты убийцы в городе, Фридович. в отношении ООО, УК, ДСВЖ, вы вынесли... Ну, я сейчас зачитаю. Сейчас вспомню. А вы хотя бы удостоверение или паспорт покажите, чтобы я мог слечить ваше лицо, чтобы установить личность. Может, вы не, не являетесь коровью Елены Петровны? Ну, так. А как вы процесс начали, не удостоверив личность и не разъяснив права? Ясно. Вы хоть осознаете, поэтому, что вы творите? Вот Творец-то я... все увидит. Вы понимаете? Резонансное дело. Весь город на опасных лифтах 8 лет ездил, а вывозное предупреждение вынесли. Данное обстоятельство вызывает у меня огромные сомнения в объективности и беспристрастности лица короля Елены Петровны, называющейся себя судьей. О возможном сговоре ООО УК ДСВЖР, жилнадзора и король ЕПС с целью освободить от ответственности управляющую компанию. Чу считаю, что король ЕПС лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела. Это вы считаете все справедливо, да? Во всеобщее благо, да? Ясно, ясно. Читаем дальше. Выражая свое полное недоверие, король ЕП, выражая сомнения в объективности и беспристрастности, король ЕП. Заявляю отвод лицо короля Елены Петровна, называющегося себя судьей. Это вопрос, дальше не к нам, а сколько к мировому судье, потому что вы не согласны с решением мирового судьи? И не только я, логика не согласна. Восемь лет ездили на опасных лифтах Я делал с устным предупреждением. Это что за суд такой? На момент вынесения постановления 14 июня 2019 года меня никто не уведомил. Возможно, они отправляли на почту в письменном виде, но так как я находился не в городе, я не мог получить данное постановление и, соответственно, обжаловать его. Но Сургутский жилнадзор, у него было 10 суток, чтобы обжаловать это постановление. Они этого не сделали. То есть они согласились с этим решением. Полностью. Вот оно это дело. Нашел я его на сайте мировых судей. Номер дела. Вот он. Статья 14.1.3 часть 2. Зарегистрировано 3 июня они подали. Рассмотрели 14. Приняли решение в 11.00. И ни разу никто не обжаловал. Вот так у нас жил надзор инспекция. Заботиться о здоровье и жизни наших жителей. Ах, так, Да! Всего, а? Извините. Да, вы... я вас обязываю. Извините, мимо рамки можно пройти? Нельзя мимо рамки пройти. Под принуждением. Под вашу ответственность. Давайте. А где? уже где? А заходит. Елена Петровна, где? Он выйдет, конечно. Там. Я подожду, пока она придет. Почему а он Вы меня приглашаете? Сохранение всех прав и свобод. Благодарствую. Конечно, обязательно. Не меня, а моя это а персоны Булгаков Антон Николаевич. Я-то живой человек. Не путайте, пожалуйста. Благодарствую. Это не я. Я человек-мужчина, Антон. Человек-мужчина, Антон. Первая буква О маленькая. Переходим к следующему. А вы кого потеряли? Живого человека мужчина, Антон? Да. Обстоятельства производные буквасмобраны вылезли в времени, подлежать излучения, при рассмотрении биодминистративной промоучения. В связи с чем оценка этим доказательством будет на нас при вынесения окончательного решения. решению. На основании служим для руководства, скуки 12-12-12, по нерушению мировой судья определил удовлетворение правительства возражения. Не надействует судеб отказать. Пробовать. Я в подписи обновленную. – Вы хорошо считать? Что? – Не показалось, что у вас голос дрожал, нет? – Нет. Это тот самый документ, который я в самом начале заявил, требую приобщить его к материалам. Mm -hmm. Вы не волнуйтесь, я вообще не собираюсь никому ничего делать. Тяжело, очень, ну ясно. А подходить мне Елена Петровна разрешила, чтобы yeah. лучше слышать yeah. ранее. Вообще? Ну, как бы... А не как на Киржанова не обращать да. внимания? Да. Нет, давайте. вы что, это только давайте, начало? Нет, давайте, может, разом все ходатайства свои заявите, я разом что вы не хотели. Не, не, не. Не хотите? А мы, мы... можем перерыв устроить? Нет, ну я хочу рассмотреть. Ну, в смысле, как мне рассмотреть, уже хотя бы перейти к стадии Так у меня еще 12-5. А вы-ка хотели. Вы же любите. Нет, меня... абсолютно. А, это помните дело про Какое? это про лифты? Лифты убийцы в городе Сыргут. В отношении ООО, УК, ДСВЖР вы вынесли постановление. 20. Ну я сейчас зачитаю. Сейчас вспомню. Так, это было возражение 1. Вы его отклонили, правильно? И ничего мне не пояснили. Ну, почти ничего. Так, сейчас следующее. Более Отвод номер один. Лицу без доверия. Так, это пропускаем. Так. До начала судебного процесса через канцелярию Сургутского мирового суда 19.10.2020 было подано более заявление о выстреблении 19 документов, заверенных надлежащим образом и подтверждающих личность должности полномочия лица короля Елены Петровна, называющейся судьей. Данный документ заверенный надлежащим, об... надлежащим образом заверенные надлежащим образом, не были предоставлены в полном объеме в соответствии с законодательством. Вообще ни один документ не предоставили. Не были даны исчерпывающие мотивированные объяснения относительно непредоставления документов подтверждающих личность должности полномочия лица король Елена Петровна, называющей судьей. Вы даже маску не приспустили, чтобы я как-то... А, обстановка, да? А вы хотя бы удостоверение или паспорт покажите, чтобы я мог слечить ваше лицо, чтобы установить личность? Может, вы не, не являетесь коровью Елены Патроновым? Ну, так. А с чего вы взяли, что я Антон Николаевич Булгак? Ну, ничего, ничего. Личность не установить. Ну, так в том-то и дело. А как бы процесс начали, не установив личность? Мы <заразв> ну, процесс еще не начали. А, а да? Обосновать. У нас досудебный, что ли? Мы все на стадии ходатайств. Вы же не даете его провести. Поэтому вы заявляете свои А, забыли. то есть вы еще не стартовали процесс? Я еще даже не знаю обстоятельства дела. Я не изложила обстоятельства. Нет, вы не, на вопрос не отвечаете. Мы в процессе или нет? Конечно, мы в процессе. В процессе? Мы на стадии рассмотрения. То, что... А как вы процесс начали, не удостоверив личности и не разъяснив права? Потому что вы мне не даете этого сделать. Как не дает? Вы начинаете все с ходатайства, мы сейчас разрешаем заявленные вами ходатайства. Я же вам предлагала порядок рассмотрения. А чьи ходатайства вы разрешаете? Я раз... вам изначально порядок, и я вам говорила, каков порядок рассмотрения и дело об административном форме Вы со мной не согласились, вы предлагаете свой порядок. Ясно. Вы хоть вы, осознаете, поэтому, что вы творите? Поэтому я разрешаю. Творец-то все увидит. Поэтому я разрешаю заявление вами ну, я, я вам об этом написал в предыдущем заявлении Читаю дальше. Не были даны черпающие и мотивированные объяснения, на каком основании может возникнуть доверие, на каком основании следует доверять лицу короля Елена Петровна, называющейся судьей, и не предоставившей документы, подтверждающие личность должность и полномочия. В полном объеме в соответствии с законодательством согласно возражению, возражению номер один. В том документе указаны все основания по каждому из 19 документов. Все, все выписки закона, все мои требования по 19 документам основаны на законе. Вы их не, не, не исполняете и даже не комментируете. Не были даны исчерпывающие и мотивированные объяснения, на каком основании материала дела и с многочисленными нарушениями протокол оформлен на несуществующую, несуществующую персону с недействительным паспортом, не были возвращены на доработку. А, ранее 14.06.2019 в 1.00 под председательством ИО Мирового судьи судебного участка номер 9 король Елена Петровна а, состояло судебное заседание по административному делу номер 5-1101-2609-2019 по части 2 статьи 14.1.3 КАПРФ в отношении ОО УК ДСВЖР. Вспоминаете? Резонансное дело. Полго. Весь город на опасных лифтах 8 лет ездил, а вы устное предупреждение вынесло В связи с малозначительностью нарушений. А если кто, вы или кто-то из ваших близких пострадал на таком листе, все равно бы было малозначительно? Молчание, честный ответ. Рассмотрение данного дела было инсценировано мной через многочисленные жалобы в Жилнадзор с требованием привлечь управляющую компанию к ответственности за многочисленные грубейшие нарушения лицензионных требований. Самое серьезное из которых, это то, что полгода, полгорода уже более восьми лет пользовались лифтами срок эксплуатации, который, которых истек по сути, и по сути эти лифты были опасны для здоровья и жизни всего населения города Сургут и для его гостей. И для вас в том числе. Назор по непонятным причинам решил передать протокол мировой суд, исполняющий обязанности мирового судьи Король ЕП, которая вынесла постановление освободил освободила отвечка от административной ответственности и ограничилась лишь устным замечанием в связи с малозначительностью правонарушения по статье 14.1.3 КАПРФ, по которой предусмотрит штраф от 250 тысяч до 300 тысяч рублей. При повторном привлечении за год по этой же статье ООО «УК ДСВЖР» грозило бы дисквалификация и лишение лицензии. Мы реально могли это сделать? При этом Жилнадзор не посчитал нужным обжаловать данное решение, хотя на встрече с представителями Жилнадзора нас пытались убедить о том, что они делают все возможное для населения. Само постановление от 14.06.2019 мы увидели лишь через 4 месяца, после его вынесения не смогли его обжаловать. Я находился в вынужденном путешествии, вы прекрасно об этом знали в связи с захватом моей квартиры. За это время ООО УК ДСВЖР» в экстренном порядке устранило все нарушения, в том числе поменяли все лифты во всех подъездах на новые. Вместе с тем, вместо тех, которые, что служили уже более 8 лет сверх нормы, 25 лет, всего 32 года, и были опасны для здоровья и жизни. Наверняка поспрашиваете у знакомых в прошлом году, Пол города поменяли лифте Король ЕП по каким-то причинам посчитала, что угроза жизни и здоровья всему населению города Сургу в течение более 8 лет по каким-то немыслимым причинам является малозначительным правонарушением и ограничилась устным замечанием. Данное обстоятельство вызывает у меня огромные сомнения в объективности и беспристрастности лица короля Елены Петровны, называющей себя судью. Данные факты более подробно освещены на YouTube-канале Сургут Назор в видео под названием ⁇ Лифты убийцы ⁇ или геноцид по устному замечанию. 2019-1031 Сургут. Видео доступно по ссылке, указано. Учитывая, что данное дело, прозванное в народе ⁇ Лифты убийцы ⁇ получило широкую огласку и вызвало широкий и острый общественный резонанс, так как в видео высказываются предположения о возможном сговоре ООО, ДСВЖР», жилнадзора и король ЕПЭ с целью освободить от ответственности управляющую компанию, Считаю, что король ЕПЭ лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела номер 05 1110 10 2020 по статье 20.19 КАПРФ. Так как автором данного видео являюсь я, Предполагаю, что король ЕПЭ приняла материалы дела с многочисленными нарушениями, полностью игнорируя действующее законодательство с целью отомстить мне, за вышеупомянутые видео путем вынесения очередного неправосудного э, решения, возможного по указанию ОО, КДЗЖР. То, то же самое относится в, э, в отношении бойкот. Про нее тоже было видео, как она закрывалась э, от людей в своем кабинете, когда люди пришли знакомиться с материалами дела. Это вы считаете все справедливо, да? Всеобщее благо, да? Ясно, ясно. Читаем дальше. Так. На основании высшего изложенного ярководства в действующем законодательстве РФ. Первое. Выражая свое полное недоверие король ЕП, выражая сомнения в объективности и беспристрастности король ЕП. Считая, что король ЕП лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела. И на основании части 2.1 статьи 29.2 КФР заявляют вот лицо короля Елены Петровны, называющегося судьей. Второе. Требую немедленно вынести, вынести письменное мотивированное определение по данному отводу с отражением разъяснения. Третье. Требую приобщить данный документ к материалам дела номер 05-1110-2610-2020 в качестве письменных доказательств. Без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность 21 октября 2020 года. Под принуждением человек-мужчина Антон, под вашу ответственность. Данный документ требует приобщить материаловым делом, он подается в писанном виде. Ваше ходатайство удовлетворяется, соответственно, вы задаете совещательную форму, и в и в Стоп, стоп, Вы сказали, что ХАДТАС удовлетворяется? То есть Вы удовлетворили отвод? Я его приобщаю, я его приобщаю к материалам. Так приобщаете или удовлетворяете? Я удовлетворяю заявку. Вы просите приобщить материалам его. Я удовлетворяю заявку, я удовлетворяю заявку. А, я думал, полностью я все ходатайство. И удаляется и для разрешения Пустите, пожалуйста, слушайте. Лена Петровна, он только то, что выходил в воду, принес пить ее. Это... Пропустите, пожалуйста. А, Лена Петровна, а? вы долго будете отсутствовать? Ну, Минут 10, как обычно, да? Можно на перерыв сходить в туалет? Вы Я можете? Сказать, если только мы не будем, что? Вам нет. Вам нужно письменное ходатайство об по объявлении перерыва на 30 минут? Нет, не Сколько у нас времени есть? 10, 10 минут, я думаю, что достаточно? Сейчас сколько времени? 12 Давайте в 15 минут соберемся. 12-15. Договорились. <как> <как> <как> <как> После Елены Петровны. А, что я, Елена Петровна? Я ее запретил. Я опровергнул все презумпции. Она не опровергла. Так, ну что, запомнили, сейчас пройдете. Получите у секретаря повестку? Или Что говорите? В повестку будете получать у всех секретарей секретарей? Вы меня опять Антон Николаевич назвали? Нет, Антон. Благодарство. Да, получу. Ну что когда пройдет сейчас цепитарь на 16 ноября, на 11 ноября, цепитарь вам лучше пролезет. Мы будем надеяться.